как распределить бюджет для продвижения вашего видео. Мы возьмем за данность, что у нас есть хороший сценарий и хороший продающий ролик. Как бы я распределял бюджет для продвижения видео? 70% бюджета я бы отправил в социальные сети, 20% бюджета я бы отправил на Google Adwords и 10% бюджета я бы оставил для э, коллаборации, для сотрудничества с другими видеоблогерами. Примерно такое соотношение, но для каждого бизнеса оно разное. Где-то работает это часть где-то работает то, что для коллаборации с другими видеоблогерами необходимо львиную часть бюджета. У меня происходит так. Поделитесь своей информацией под этим видео, как это происходит у вас, подписывайтесь на наш канал, если остались вопросы, звоните по этим контактам, приходите к нам, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».